Мариночка, мы с тобой прочитали текст, да? Да. В тексте говорилось о том, что у бабушки во дворе много животных, да? Какие животные у бабушки во дворе? Ну-ка ищи. Я ищу. Давай ищи. Какие животные? Называй. Бабушка это животное? Животное. Нет, Марин. Нет. Бабушка же это не животное? Нет, это человек. Человек. Найди животных, которые живут у бабушки. Ищи. Покажи. Вот ищи в тексте. Ищи Ну, ищи животных. Давай. Ну, постарайся, давай. Какие животные? Давай, молодец. Давай. Вот. Называй. Старожила. Старожила это животное? Нет. Нет, Нет. Мария, старожила это не животное. Ищи животных. Ну, давай, найдешь, а я тебе чипсы дам. Две чипсинки да. Видите, как я тяжело? Угу. Это элементарное задание. Здесь животные нарисованы. Но для особенного ребенка это очень все тяжело. Молодец. Ну, Марина, это что за животное? Да-да-да. Молодец. Молодец. Ты Еще. нашла собаку. А вот. это что за животное? Молодец. Ты нашла корову. Еще. Молодец. Вот. Это что? Я. Коза. Молодец. правильно Яничка, еще. Ищи еще вот. животное. Да. Это кто? Курица. Курица. Ой, молодец какая. Это моя. что? Петух. Петух. Молодец. А еще? Правильно. Вот. вот. Кошка, ну, какая молодец. Лунечка, а еще животное вот. Называй вот. Овца Овца, правильно Мышка Мышка Молодец Марина, а что делала кошка? Кобыла вот, Марина, ну, подсказай, кошка. Подсказай, что что она, делала? она делала? Там же написано. Угу. Не бойся. Угу. Она? Не бойся, говори. Она котенок, да? Молодец, она котенок. А что она делала? Вот, вот, вот, вот. Ну, ловила. Кого она Ловила. ловила. Ну, котенок, ловила. Кого? Ловила. Ищи в тексте. Ловила. Ловила. Рыбку ловила, да? Ну, рыбку ловила, молодец. А кого еще ловила? А кого еще она ловила? Угу. ловила. Угу. Ну-ка, смотри глазками внимательно. Ну-ка смотри, а я сейчас конфету достаю. Вот пошла, смотри, вот пошла Кошка. Ловила. Мышку. мышку, правильно. Кошка ловила мышку. А что делала? Собака. Сто... Сто... Сто... Сто... Сто... Сто... Сто... Сто... Правильно. Сто... Что, Марина, Сторож... Собака сторожила дом, правильно, молодец. А. Все, хватит.